но основанные только на, на реалиях, на реальном анализе, целенаправленно самому идти к достижению этих целей и решению задач, и мобилизовывать общественные силы, государственные силы на это, то цели будут достигаться. И, собственно говоря, так и есть у нас.